Каменный уголь – это изолятор молнии. Когда энергия молнии распространяется по всей поверхности Земли, она выходит по всех растительных игл, а также под волос человека. Как вы видите на видео, энергия молнии